Казанский федеральный университет посетила делегация во главе с чрезвычайным и полномоченным послом Киргизской республики Гульнарой Клары Самат. Подробности узнаете далее. Экскурсия по музею истории Казанского университета стала неотъемлемой частью знакомства гостей с его нынешними достижениями. Сегодня университет сотрудничает с 14 научно-образовательными центрами Киргизии и обучает 95 студентов из этой страны. Ректор Ильшат Гафуров рассказал делегатам об истории и структуре вуза, а также приоритетных направлениях его развития. Мы также Факультетов, по сути, стали Между Министерством образования и науки Республики Татарстан и Министерством образования и науки Киргизской Республики была достигнута предварительная договоренность о создании карты развития. В рамках этой дорожной карты мы хотим, первое, да, запуск именно совместных образовательных программ. Возможно, программа двойных дипломов, это организация совместных исследований между учеными, двух сторон для того, чтобы они именно работали в приоритетных направлениях. Заместитель министра образования и науки Киргизской республики выразил уверенность, что эти первые шаги станут основой улучшения взаимоотношений и сотрудничества вузов Киргизии с Казанским университетом. Встречу завершил показ документально-художественного фильма киргизского кинорежиссера, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ариадна Кугушева, Ленардо Валерьяров, Универньюз.